А у тебя точно есть pre Давай проверим в этом видео результаты сразу. Меня зовут Вероника, и это Puzzle English. Здесь будет 10 вопросов, и если на 7 из них ты ответил верно, то поздравляю, у тебя точно pre Загибай пальцы, чтобы узнать результат сразу. Ответ после каждого вопроса. Первый вопрос. Выбери правильное предложение. I've been walking last night, I've walked last night, I walked last night. Как ты думаешь? Последний вариант верный, загибай палец, если выбрал правильно. А почему так? Потому что здесь есть сигнальное слово last night, а значит, мы не можем использовать ни present perfect, ни present perfect continuous. Кстати, а какие еще сигнальные слова от Past Simple вы помните? Yesterday, last week, last month, last year. 5 minutes ago. Вопрос второй. Выбери правильное предложение. I'm going walking in the park. I'm going to in the park. I'm going to walk in the park. Это должно быть легко. Да, конечно. Опять последний вариант ответа верный. И здесь тоже простое объяснение. Потому что это грамматическая конструкция. To be going to do something. Намереваться что-то сделать. И здесь глагол to be am. Do something это walk in the park. Соединим это все вместе и получим I'm going to walk in the park. Загибай палец, если выбрал верный вариант. Вопрос 3. Выбери правильный модальный глагол, который подходит к этому предложению. He Правильный ответ: can't. А почему? И have to, и must в текущем предложении значили бы, что не должен быть на работе почему-то. А смысл предложения именно в том, что он никак не может быть, can't, то есть там физически, потому что он дома. Двигаемся дальше. Вопрос четвертый. Синоним слова funny. Сможешь угадать? Funny, honey, funny amusing, funny interesting. Honey это мед? Interesting – это интересный, а вот как раз Amusing – это веселый, забавный. Например, he's the most amusing man I know. Он самый веселый человек, которого я знаю. Вопрос 5. Что мы должны вставить в это предложение? Where these cars produced are, have, did. Здесь, как мы видим, должен быть пассивный залог. Produced – в прошедшем времени, поэтому did отпадает. А если мы выберем have, то получится, что машины сами что-то произвели, а что непонятно? Поэтому первый вариант ответа правильный. Where are these cars produced? Где производятся эти машины? Двигаемся дальше, вопрос шестой, уже осталось меньше половины. Какое слово нужно вставить в это предложение? There isn't sugar left No, some, or any Предложение уже само по себе отрицательное, поэтому первый вариант no нам точно не подходит. Ну, у нас же не может быть двойного отрицания в английском. Сам мы используем в положительных предложениях, а вот как раз any мы используем в вопросительных и отрицательных предложениях. Угадали? Не забывайте считать свои баллы. Двигаемся дальше. Вопрос седьмой. I'll call you. I have some information. Что мы должны вставить в это предложение? As soon as, while, until. И Правильный ответ, конечно же, первый, as soon as, как скоро, как. То есть я позвоню тебе, как только у меня будет какая-то информация. Остальные варианты нам не подходят просто по смыслу. While – это пока, в то время как, а until – это до тех пор. Вопрос 8. Выбери правильный ответ. This is the incredible place I've ever visited. More, most or very. Концовка предложения нам как раз подсказывает, что из всех мест, которые я посещал, а значит, должно быть самое невероятное, поэтому most – правильный ответ. Превосходная степень сравнения прилагательных. This is the most incredible place I've ever visited. More – это более невероятное. Не подходит. Very – это очень невероятное. То есть также не подходит нам по смыслу. Не забывай загибать пальцы, если ответил верно. Вопрос 9. Выбери правильный ответ. Your good friend. Very so such very сразу отпадает, да? Артикль же Very a good friend. Mm -mm. So, such тут супер интересный лайфхак. So только когда после идет только прилагательное. То есть, например, it is so interesting, it is so exciting. Such, когда после прилагательного идет еще и существительное. То есть, например, are such a good friend, ты такой хороший друг. It is such an interesting book. Это такая интересная книга. И та-да-да-да! -да последний вопрос. Подписаны ли вы на Пазл English? Если да, то смело добавляйте себе бал. Если нет, то добавляйте бал только после того, как подпишетесь. Вот и все, теперь ты знаешь, есть ли у тебя принтер медиа. Как вам такой интерактивный формат? Нам очень важна обратная связь, поэтому пиши да, если делать еще такие тесты с ответами. Были рады тебя видеть. See you soon, bye-bye!